Правильный настрой включает в себя, конечно же, подготовку к тому, что вас ждет ряд сопротивлений. Первое сопротивление, но ну, они универсальные, первое сопротивление – это боль. Вот. С чем вы столкнетесь? Что ваше тело скажет, что это невыносимо. Но это не так. Оно преувеличивает. И наша задача договориться с болью как защитником, мы будем сейчас делать после перерыва небольшую практику, о том, что спасибо тебе, дорогая боль, но все нормально, я в безопасности, количество иголочек распределено равномерно на моей стопы. никаких травм не будет. То есть я не умру, я не травмируюсь, все, все хорошо. То есть вам нужно будет договориться с вашим телом. Дальше вам нужно будет договориться с вашим страхом. Как говорят, у страха глаза велики. Страх предупреждает нас о чем-то новом, неизвестном, то, что может нас разрушить. Проработать страх можно через информацию. Поэтому я вот вам так много всего рассказываю на первом занятии. Чем больше вы знаете о себе и о практике, тем меньше будет страха. И важно, чтобы вы, когда будете становиться, становились в состоянии ясности, что ну, все понятно, вопросов нет. Тебе, конечно, страх – спасибо за защиту, за то, что ты хочешь меня оградить. Ну все понятно, я все знаю, никто от этой практики еще не травмировался, как-то не умер, не сошел с ума. Наоборот, даже получил ряд позитивных каких-то моментов. Вот. Мы со страхом тоже поговорим. А дальше у нас еще есть такая функция эго, как обесценивание. Что это все ерунда, это все фигня какая-то, это все не работает. Но я вам скажу так, дорогие друзья, что эго обесценивает то, что не понимает. И задача нашего эго и моего эго, и эго любого человека, сохранить определенный старый образ себя. А после гвоздей вы обновитесь И поэтому ваше эго конючит Да, обесценивая Вот этот инструмент То есть вы станете один А выйдете Другой или другая И ваше эго расширится, то есть вы познаете Что-то больше о себе И каждый раз после практики происходит такое обновление И каждый раз ваше эго будет говорить Ну может давай посиди там ну, не знаю, посмотри ролик на ютубе Там покушай, иди сходи там, Сходи с друзьями Положи, они красиво лежат, как часть экстерьера, ну, прикольные эти досочки, да. Вот. А, еще такой важный момент, да, что если вы в вашем эго закрепились в образе себя такого крутого или крутой, очень сильно закрепились, то сопротивление будет более сильным. Поэтому нужно отнестись к этому так попроще, типа «Я такой, какой есть, да и все». Это будет тогда легче стоять. Потому что если вы крутой, вы к себе предъявляете какие-то крутые требования. Вот. А там и так круто, без требований. Вот. Поэтому досочки хорошо чувство собственной важности так вот через свое прорабатывают. Что еще важно? Что важно не бороться. Да, хотя тело будет э, пытаться напрягаться. То есть есть две крайности. Человек встал, сразу же убежал. Есть вторая крайность. Человек, да я даже не буду ценноиться, мне так все понятно. Да, ЧСВ, да? обесценивание. Третья, э, встал, начал бороться. Вы твари, да, что за фигня, почему так больно? Плохие. да, Не надо бороться, надо согласиться и эту энергию пропустить. Потому что вы сами с собой боретесь. Вы со своей же силой по сути, конфликтуете. Вот. Ваша сила, она должна быть с вами принята. Вы должны ее стать хозяином, оседать, оседать ее как лошадь. Вот. Дальше. Безволие. Вот еще есть такая одна тема, да, что вы теряете сознание, например, на досочках. Там, да? Ноги не стоят, вы там как-то падаете. В основе безволия лежит жалость к себе. Да, вы начинаете концентрироваться на своих слабых качествах, говорить, у ничего не получится, мне еще рано, мне надо еще подготовиться. Вот. К этому невозможно подготовиться. И это никогда не, не рано. Вот если вы с этим столкнулись, это значит, что вы уже готовы. Потому что... Ваша прекрасная душа, она вам э, дала какой-то знак, вы нашли где-то информацию про эти досочки, про этот инструмент. Значит, душа готова. Вам нужно довериться этому и начать постепенно, постепенно это практиковать. Вот такая вот история.